Хочу заснять технологию приготовления домашнего сыра, так сказать мастер-класс. Что для этого нужно? Это все принадлежности, а, дуршлаг, на который потом откидывают, лопаточка для размешивания сырной массы. Это в бутылочке стоит разведенный, а, разведенная закваска, шприцом отмеряешь хорошо. Сколько литров, столько кубиков. Часы для точного отмерения времени. Два шампура. Один прямой для вертикального разреза. Буква Г согнутый. Термометр. Буква Г согнутый для того, чтобы горизонтально разрезать пласт этого. Приготовлено молоко вечернего доя. И добавим, добавим потом утреннее молоко. Сейчас это подогреем до температуры утреннего до 35 градусов. И тогда введем закваску, и 3 минуты будем непрерывно помешивать. Вот ваш адрес, это смех, я покупал то. Вот теперь отрезаем пакетик, высыпаем пузыречек, он как раз на 100 мл от какого-то лекарства. Все. И доливаем остывший кипяток, кипяток Обыкновенная водопроводная вода до 100 миллилитров. По-моему, все. Да. Все по все? все. Теперь закручиваем. И взбалкиваем Интенсивно, интенсивно. Все, ставим в холодильник, раствор готовый. И потом его беру из расчета 1 мл. Здесь получается от одного пакетика там написано 100 литров молока. Вот у меня здесь 100 мл получилось раствора. Я потом его беру, просто в бокальчик выливаю, шприцом отмеряю, там у меня 10-кубовый шприц, я 10 мл отмерил, вылил 10 мл отмерил, вылил прям молоко и потом три минуты размешиваю спасибо. как положено. Вот все, спасибо за внимание. А адрес вот ваш. Там я его и приобретал. Отлично, всем рекомендую. Вот. Смешали молоко чуть-чуть неполное э, кастрюли 20-литровые, но это как раз удобная вещь. Творога потом, Такой когда и И все отлично. Вот замеряем теперь температуру. Если вот кому видно, Она доходит до 35 градусов. Вот все, процесс нагревания оставляем. Сейчас вот сюда вылили закваску. и набираем шприц. 19 кубиков. Потому что 19 литров. Вот десять выливаем, еще набираем девять кубиков. Вот так вот и выливаем. Плескаем секундомер на часах и непрерывно помешиваем ровно 3 минуты, вот таким вот образом. Не очень быстро, не очень сильно, чтобы не плескать, ровно 3 минуты. Это для того, чтобы равномерно распределился. Распределилась закваска в молоке. Все это нет, конечно, у меня специального сыроварного котла. На газовый плите. Потихонечку температуру держим. Теперь значит, сейчас пройдет 3 минуты, я выключу, и на час мы с вами прощаемся. Ровно час, я никогда не меньше, не больше, уже привык, проходит ровно час. Я выключаю, потом посмотрим какое идет разрезание сгустка. Ну вот, вот таким вот образом. Вот уже минута прошла. Вот по секундомеру. Здесь эти часы чем удобно, я включил секундомер, надо и включаю общее время процесса изготовления. Вот включил. Это обыкновенные навигационные часы с самолета Андова. Колыб у пьяного товарища мне в свое время подарил их, при много ему за это благодарен. Вот. А здесь идет процесс подмешивания. Вот там уже 2 минуты прошло. Осталось еще минуточка. Вот не дается. Даже утрешнего, вчерашнего, оставляли 3 литра. Вечернее здесь молоко и сегодняшнее утрешнее. Ну там немного еще оставляли. Чуть оставили. А так вот она удобная для меня, это канистра, то есть кастрюля. 20 литров получается где-то 2,5 килограмма сыра. Завтра утром после пресса я вам покажу какой он будет. Кругленький, красивенький. Дальнейший, конечно, процесс его созревания и так далее. Очень сложно в домашних условиях, в погребе. Но мы уж так привыкли, у нас расходится свежий. Он такой вкусный. Вот видите, прошло 3 минуты по маленькому секундомеру. Все, пока я с вами прощаюсь. Так, ну вот, прошел ровно час. Смотрим по этим, по часам. Открываем нашу крышку и что мы здесь видим? Вот у нас бусточки. и начинаем вот так вот и вот так вот. Ну вот здесь вот трекарные разрезы. Вот здесь их как хорошо видно, что они сгусток сравнивался очень хороший. Вот мы его вот так вот разрезали. Вот. Теперь опускаем кривой, как у нас сосед стартер. И так до дна опустили, чуть-чуть приподняли, делаем круг. Еще чуть приподняли на 2 сантиметра, на 3. Еще пласт поперек разрезаем. Еще приподняли. Еще разрезаем. Еще сделали круг. И вот таким макаром мы ее все разрезаем. Вот так, расподнимаем, поднимаем и режем. Видите, они кубики получились. Ровненькие, хорошие кубики. Вот. Сейчас мы его легонечко размешиваем. Чуть-чуть. Вот так вот есть какие получились квадратики. Вот так вот. вот. Оставляем, включаем газ. Это пока стоп делаю. Включаем газ. Наливается. Мы чуть помешаем. процесс всей маски прогревался. В общем что-то делаем так, да? кому-то не нравится, но мы делаем так. Да, Опускаем термометр и смотрим. Нагреваем теперь до 41 градуса. Ну вот пока мало еще. Пока тормознем. Вот видите, уже сыворотка стала вы, это, отстаиваться. И вот заходит до 40 градусов. Видите? тоже да? Выключаем подачу тепла Размешиваем и оставляем на ровно ровно на полчаса. А дальше будем опять снимать. Вот. накрываем крышечкой и 35-30 минут держим. не так три раза по 30 минут. Потом посмотрим какой осадок остался. Так, полчаса прошло. Таймер нам говорит, что пора сливать сыворотку. Вот сейчас ставим. Это, ставим это, сюда сейчас ведерочка. Видели, Вот эта вот Анна Ивановна, мой это, помощник технолога. Да, да, да. да. да. А это. Ой. <связывая> а этот Веры Валентинов с Красного кута специально прилетела сестра <связывая> на мастер-класс. <связывая> да, вот потом <связывая> берем... А, с Краснодара я уже с Красного кута. С <связывая> Краснодара прилетела на мастер-класс. <связывая> вот, и отливаем сыворот. Вот видите, как она села за полчаса? Этот и цвет у ней такой. Видите, какой самый такой здоровый цвет. Сильного применения нет, Пробуем. ее все пить можно, вот Лера Валентина пробует, и вот сейчас часть Аннушка возьмет делать блинчики, очень хорошие а получается, а часть понесем поросятам, как они ее любят. они скажут нам спасибо, но ведет поросят. Угу. Интрамутив вот эту часть велика, берем, это. вот так вот ее всю... Надо палку налить, вот это, да, Ань, Миша, молодцы, сделала, все, да, кладостроится, да, сейчас да. вот это нужно сделать. Да, это, это Нет, час прошло, после а часа ничего, я... Ничего не оттапливаешь, ничего? Нет, я нагрел до 40. Привал, привал. Вот, а теперь, значит, ну, когда все, часть отлили, а остальное значит, я прямо так вот руками размешиваю, чтобы измельчить мельче зерно, чтобы было. Угу. Прям руками. А если у меня еще венчиком сбалтываю? Вот сейчас разболтаю хорошо, полчаса стоит. Угу. Потом еще раз полчаса, потом еще угу. раз, три раза. И оно каждый раз рукой чувствует, что зерно делается плотнее и плотнее. И вот после третьего раза оно чувствуется же как. Резиновый шарик в руке сжимаешь. А, где там этот венчик висит? Вон он это. Вот таким вот обыкновенным венчиком. И вот так вот его разбиваешь мелко. Чем мельче зерно, тем лучше. Оно потом больше влаги уйдет с него. И отпрессовываешь, когда очень хороший получается, плотный такой сыр. У нас, конечно, нет таких условий, как во Франции, там, естественные пещеры. Но у нас в погребе у меня в подвале тоже 15-16 градусов летом температура. И вот он лежит, покрывается плесенью, мы его смываем. Есть прошлогодние три сыра осталось. Но там действительно настоящий получился пармезан. Как камень жесткий, мы его воском покрывали, смоем хорошо, корочку срезали лишнюю, растираем на этой натерке, на хлеб, хлеб, масло сверху. Этот, и в микроволновку. Такой получается бутерброд. Вместе с пальцами можно откусить. Вот так вот сделали, все, размешали, пол состоит. Вот видите он уже какие эти получается. Вот набираешь их, видите, они уже. Вот. Вот таким вот, как у нас один товарищ говорил, макаром. Теперь делаем паузу полчаса. Вот, общее время прошло, три часа, он на маленьком циферблате. Это вот как раз то время, за которое сыр, получается, не за это время получается хороший, то значит весь процесс идет правильно. Вот последние сны. Вот все остается в кастрюле. Густо. происходит. Вот сейчас все остатки сольем. Потом у меня есть рамка с металлической решеткой. На нее стелим сеточку. И раскладываем. Сразу на мелко измельчаем, раскладываем. У нас пить должно обязательно. И сейчас он лежит чтобы лишнюю влагу тоже убрать. Потом эту отжимаем еще остатки и уложим все потом. Ну я все сниму просто. Уложим все потом дружлаг и на сутки под пресс. Вот и вся технология. Какие могут здесь быть нюансы? Северо-западный ветер когда дует сильный, лопатка широкая сдувает ветром, а так все нормально. Вот такой Сыр еще раз слий сыворотку, вот берем кусочек. Он же прям такой плотный. И на вкус напоминает тот, что помнит в детстве, кто из деревни. Вкус молодива. Вот знаете, какая структура ее так вот сожмешь. Сыворотка выходит, она делает, как на зубах скрипит резиновый такой. Структура. Вот ее в соль вкусно можно дальше ничего не делать, прям так и кушать. Если без соли, такой сладковатый, приятный вкус. Перец. Я и соли люблю. И без соли люблю. Всеядные. Можно дальше. Можно после отлежки такой лежит а потом вот так вот его начинаем потихонечку измельчать здесь в этом пространстве и час он потом будет остывать и а потом опять его соберем руками отожмем лишнюю лабу а потом уже вот таким вот образом сейчас все же Вот так вот разровняли массу сырную. И вот она теперь час у меня лежит. Подсыхает, проверяется. Потом края марли собираю до края. Получается шар. И шар руками отжимаю до тех пор, пока прекращается и ржаткотичь. потом выстилаем дуршлаг, солим и формируем уже головку сыра. Вот без эти сыворотки Анна Ивановна да. делает нам да. хорошие блинчики. А вот, значит, вот такие вот эти вот пакетики. Закладка мои то. Вот адрес, откуда их можно заказать. Кому если интересно, значит, вот адрес. И Александр Александрович вам с большим удовольствием вышли в эту закладку. Вот такая получилась масса после отжима. Вот теперь добавляю сюда вот так вот, видите, сколько отжимания, 40. На эту массу сколько у меня было. Это 19 литров молока. И еще чуть-чуть как она иванная все это перемешиваем и спецдобавка а спецдобавка секрет и все теперь перемешиваем и потом и так я уложу да, вот буду ложить. вот так вот выстилаем друшлак салфеточкой чистенькой и будем сейчас накладывать массу творожную там не обращайте внимания, что попадают разные вещи, потому что здесь процесс идет на кухне, здесь блины пекли, чай пили, завтра пили все это без отрыва от производства. И поэтому получается так вот. Вот. Масса уложена. Взрушлах. Заворачиваем края салфеточки. Вот так вот. Вот, масса уложена в рушлах. Заворачиваем края салфеточки. Вот так вот. Сверху ложим деревяшечку. Вот так уж. И подпресс. Завтра утром будем вытаскивать отсюда. Вот чуть-чуть. Вот. Ночь пролежала под прессом. Теперь... Сутки, сутки, да. И вот теперь его аккуратненько вытаскиваем. Я вчера не эту ни кастрюлю, ни крышку и тарелку положила за он с боку. Видишь, сколько остался свой. Вытащай. Что я одной рукой не тас. Вот он какой красавец получается. Края обрежутся. На пробу. сутки да и все равно сырость ты ну, так плотно хорош вот все, готовый сыр вот такая у меня формочка красивый ну, вот и все и закончился мастер класс Смотрите, делайте, кушайте, пользуйтесь. Завидуйте. Какой <с продукт <с должен кушать советский, советский человек?